А сути я Тошир, я новый ведущий канала National Geographic. А прошлого уволили из-за того, что он боялся всех и всего. Кресло, постых, земля, вода. Это легенда о а! Сегодня вы узнаете 3, 4, 17... Фиг его знает, сколько фактов везде я не умею считать. Один фиг. Мы все фотки. Я вообще не понимаю людей, которые до сих пор не верят, что мы произошли от обезьян. Вот лицо человека, а вот лицо обезьяны. И волосиной покров такой же, только у нас волосы бледнее и короче. Ты на тебя. В смысле? Факт. В каждом из нас есть частичка субстанции, из которой состоят звезды. Так что если это Джон Уид, Патрик или бомж, то все равно звезда. 126 факт. Мы хума сапиенс. Да ладно. Я пошутил. Кто-то. Подпишись.